Российская феминистка. Моя книга называется ⁇ Жизнь по ту сторону правосудия ⁇ Она о женской тюрьме, о том, что представляет собой в действительности большинство российских полицейских, какими методами добиваются признательные показания. Есть в книге описание пыток, в том числе и тех, которые применялись и ко мне. Она также о жизни в женской тюрьме, о том, какие порядки там установлены, как выжить и как жить в женской тюрьме, и как бороться за свою субботу даже в таких условиях, и как сохранить свою личность. Она написана на личном опыте. 8 месяцев я провела в СИЗО В результате сфабрикованного уголовного дела, который сфабриковали для того, чтобы отстранить меня с выборов Московского городского дома. Что касается целевой аудитории, то ограничение одно, 18+. Это книга для всех, для мужчин и женщин. Несмотря на то, что она описана в основном женскую тюрьму, она будет интересна всем, потому что там идет речь о том, какие методы используют полицейские, чтобы выбить показания, и там включены воспоминания, в том числе заключенных мужчин. И тех, которые сейчас находятся на зоне, но имеют доступ к Фейсбуку. Это может коснуться каждого. И людей, которые думают, что тюрьма их никогда не коснется, и их близких очень жестоко ошибаются. Последний пример с директором украинской библиотеки, которую сначала хотели заключить под стражу, а потом смелости велись отпустили под домашний арест, причем женщина очень лояльна власти, как оказалось. Это обычный донос бывшего сотрудника с использованием действующей политической ситуации, то есть которую он, и, в общем-то, человек, ну на человека повесили серьезное обвинение. Поэтому эту книгу надо читать всем. А, ну, конечно, 18+, это ограничение, которое устанавливает законодательство, но а, уже и подросткам надо знать, что может быть с ними в полиции. Но, к сожалению, я это рекомендовать не могу. А, купить ее можно, вот я думаю, сейчас мы будем разговаривать с вспомогательным Циолковский. А, можно купить у меня, и в ближайшее время я сообщу, где ее можно купить. А в ближайшее время тираж будет у меня.